Я задал вопрос э, тем, кто нас ждал на вебинаре. Сейчас давайте подумаем. А что лучше работает в сетевом маркетинге, на ваш взгляд? Прямая продажа? Лобовая или рекомендация? Рекомендация. А почему? Потому что уже, уже мы знаем, что оно. Ну, человека. Да, да. не тяжелого человека, что хорошее возможно, наверное. Потому что мы ему доверяем, скажем так. О, разлучало слово «доверие». Кроме доверия, что еще, как думаете, способствует тому, что рекомендации что ты лучше прямой продажи? Ну, из вашего опыта. Наверное, еще и профессионализм добавили. Можно. О чем сегодня будет речь? Сначала отвечу на вопрос. Рекомендация – это то, что может делать совершенно любой человек. Согласны? Вообще любой. Вот вы встречали людей, которые не в состоянии рекомендовать никому ничего? Встречали, такие? Встречали, да? встречали. Они глухоневые? Да. Или что <смех> То есть, они... что такое рекомендовать? То есть, он не в состоянии посоветовать купить те или иные макароны или ту или иную судушку? То есть, почему? Он вообще не любит общаться? Ну, безразличные люди. Почему? Нет, ну тогда давайте как бы мы… Их, наверное, один да? процент, В основном, давайте так, основная масса нормальных среднеэстетических людей, наших, так сказать, друзей, знакомых, они в состоянии рекомендовать, правильно? А как думаете, многие ли в состоянии продавать? Вот как раз о чем сегодня пойдет речь. Я сначала прямо вот там, потом потом и немного о себе расскажу. А речь сегодня пойдет о том, что бизнес, сегодня называют бизнесом рекомендации все всегда и всюду, правильно, сцены. со сцены, все лидеры, все звезды, все во всех роликах что-то бизнес-рекомендации, а потом речь заходит обычно о том, как продвинуть товар, как его продать, правильно? Вопрос сегодня будет заключаться в том, даже не столько, почему это происходит, потому что это уже происходит, да? а в том, почему, эм, вернее, как с этим работать и как Понимая, что продавать сложно в прямую, да? тем более сетевые товары. Почему мы все этим занимаемся? Потому что нет альтернативы. Вот сегодня будет речь об альтернативе. Теперь немного о себе. Меня зовут Роман Корман. Я занимаюсь тем, что помогаю сетевым предпринимателям внедрять новые подходы в работе, которые строятся на таких вещах, как... Первое это подходы абсолютно пассивные всем людям, у которых песню, руки, голова и рот. Второе, это технологии, которые строятся на комфортности. То есть, э, как мы уже сказали, немногие умеют продавать, да? Но потом все сходится до прямых продаж, все скатывается до прямых продаж. Холодные звонки, списки, приходи, посмотри, это круто, это супервозможность, у меня такой продукт. Ты просто умрешь, Галя, да, как в том фильме. Потом все скатывается вот туда. Потому что у людей нет другого подхода. Как раз я эти подходы в последние годы прорабатываю и нахожу. И те, кто со мной работал уже в рабочих командах, это и в интернете э, люди сейчас присутствуют здесь в зале, они подтвердят, что это, в общем-то, правда. Так вот все строится на принципе комфортности. И третий принцип результативный. То есть все абсолютно вещи, которые я буду сегодня рассказывать и вообще, в принципе, рассказываю. они результативны, потому что они не обод не работают, потому что они пассивны и комфортно. А, для чего это все я делаю? Уже 7 сентября я такую встречу, я там в самом начале обозначил, сейчас не буду повторяться. Меня очень сильно расстраивает, что больше 75% сетевиков вообще не зарабатывают серьезные деньги. То есть вообще не зарабатывают. 15 тысяч рублей за 10 лет работы, я не считаю серьезно, 20 тысяч рублей, это не серьезно. То, что столько труда потрачено, а результат, а все потому, что методы не рабочие. И мой проект называется MLM Upgrade, в контакте есть группа посвященная этому. Сейчас, если вы в интернете, можете прямо туда зайти, зарегистрироваться. Все сводится, присаживайся, там стульчики. Все сводится к тому, что реально нужен апгрейд, полный апгрейд всех методов работы, всех. И все это понимают, все это знают, просто никто раньше это особо -то не говорил, я не знаю, почему. Но меня как бы ситуация точно включает. Вопрос. С какими чаще всего возражениями вы сталкиваетесь? Коллеги в интернете тоже напишите, какие чаще всего возражения вы слышите? А, так, надо планировать, да? Нужны деньги, да? <свят> Ладно. Еще какие уражения? Я не умею продавать. Не умею продавать. Еще такие... ну, в принципе, возможно, MLM, но у меня даже вот среди людей, которые общаются, у них даже к этому хорошо это относятся. Да? Нет, но ну, к этому у меня окружение, к этому хорошо относится. Потому ну, что вообще это молодое окружение, они все понимают. Вот я вот женщин говорю, взрослого поколения, там все для них все понятно. Я как раз я об этом говорил в прошлый раз, что действительно молодежь, она более лобильна. Но есть такое да, действительное выражение это сетевой. Я сегодня слушал ролики там одних. Э коллег и опять очередной раз убедился что а, обучают вот как с этим возражением работать обучают находить аргументы как до последнего момента скрыть что это сетевой отсюда все эти гениальные совершенные первые типа потребуются администраторы в офис да там в стабильную зарубежную компанию в подъезде висит а, инвестирует да и так далее это дорого, дорого, да? Есть такое возражение. Мне это не надо, есть такое возражение, да? Многие говорят, это не мое. А, о бизнесе сейчас или о продукте? Я сейчас просто Вообще, о продукте даже говорю. В общем. В общем, в общем ну да. И есть еще такое. Я вот и не верю, вот, что касается продуктов. Часто. да, в принципе любого сетевого. Я вот и не верю, будто речь идет о буддизме. Встречали такие вещи, да, да? Да. А вот теперь вопрос еще. Так, что там коллеги написали? Так. Какие да. возражения вы слышите чаще всего? Пишите. Пока они пишут вопрос, а как вы думаете, откуда возражения берутся вообще? Отрицаем. От незнания. А, от некомпетентности. От неинформированности, да? а, От чего еще? От а, страха. А, Опыт, да? да. Нежелание менять зона комфорта. А, да. Страха. А, да. А самое главное, вот вы все правильно говорите, а самое главное, знаете в чем? Люди не понимают, чего вы от них хотите вообще. Реально. То есть все возражения, это даже не неинформированность, не кстати. Любое возражение имеет а, две причины. Либо человеку пытаются навязать то, что ему в данный момент не требуется, правильно? Либо ему не дали ту информацию, которая реально сейчас для него имеет ценность. Вот всего лишь две причины. То есть, иными словами, они вежливо слушают все рассказы, а потом начинают рассказывать. Да, а еще же есть великая совершенная вещь. Называется Я подумаю. И еще более великое я посоветуюсь, да? Плюс посоветуюсь. Все этим занимаются. Все это делают, как вот этот фильм американский. Так вот, все возражения, вот как раз они возникают, потому что идет правда. Именно из-за этого все берется. Так вот хочу сразу сказать за травочку такую, что э, на рабочих группах мы обязательно разбираем э, такую технологию, которая позволяет от возражений уходить. В принципе вся логика коммуникации, которую я внедряю людям даю, она строится на том, что возражений не возникает. Возникают э, вопросы, касающиеся сути дела. А возражение это попытка от нас отделаться. Потому что наша информация неуместна в данный момент человека, она не откликается, правильно? А самое печальное, знаете в чем? В том, что после этого человек обычно у нас в списках ставится там или вычеркивается, что как, или ставится крестик. Типа все, слили человека. Называется выжженная база. Проходили. Проходили. Так вот как раз. О чем сегодня речь будет идти, это о том, как вообще вот от этого всего окончательно отказаться. Потому что это все как раз и мешает работать. Неправильный подход. Следующий вопрос. По поводу того, сколько людей умеют продавать, мы с вами определились. С точки зрения вот моего личного опыта и в линейном бизнесе, и в конца линейного бизнеса реально продавцами. А что такое продавец? Ну, человек, который любит продавать. Вот ему нравится это делать. Вы что ж таких встречать да? Вот они любят, вот таких еще меньше, процентов 10. Даже может быть и меньше. Но вот обычно взять любой магазин, там два хороших продавца, остальные 22, ну так ни о чем. Следующий вопрос важный. Раз уж ä, мы заговорили о, что у нас на одной стороне весов продажи, но другой рекомендации. Как вы считаете, что быстрее дает результат, продажа или рекомендация? Я имею в виду с точки зрения не, нашего бизнеса. Что быстрее, где быстрее получить результат? Продать или, или выставить систему рекомендаций? Быстрее. Продажа, наверное, быстрее. Я не знаю. Продажа не а результат вот. именно это если нам удается продать да. Да. все правильно но это еще не все подумайте еще а кому продавать если нам никого не рекомендуют куда продавать значит важно продажа и... действительно лобовая дает вот если взять человека да, одного она дает быстрый, вот конкретно вот допустим взять меня и взять кого-то из вас если я буду продавать пример да я быстрее, конечно, продам. Дожму, нажму, надавлю. психологически сманипулирую. Правильно? Вопрос. А сколько до этого людей я зачеркнул в списке? 90 человек. Да? Если не больше. Так вот, с точки зрения результата системного, рекомендация дает более быстрый результат, потому что я не выжигаю там базу. И в этом ключевое отличие. То есть первое, что вы должны для себя отметить, Рекомендация, система рекомендаций, она цена для сетевого реферального бизнеса тем, что она не выжигает базы. То есть, если мы выстраиваем систему, а сегодня как раз об этом речь пойдет, то мы просто-напросто, у нас каждый человек выстреливает, только каждый в свое время. А если мы продажами занимаемся, то человек один раз раз выслушает, скажет, я подумаю, и скажет, все, спасибо. Правильно? А это, ну, смотрите. Если взять магазин, ну не знаю, там, строительных материалов, мне как начальнику там сегмента сантехники глубоко начихать, сколько ко мне придет людей в отдел, правильно? Я никого из них знать не знаю и знать не хочу, правильно? А поскольку сколько из них купят унитазы? Вот что мне интересно, правильно? А реферальный там маркетинг, он же другой совершенно. Для нас каждый человек получается а, единственный повторим. Если мы его сливаем, то все, мы его сливаем навсегда. Вся проблема в том, что вот это вот коренное непоним... вообще налицо просто фундаментальное непонимание того, чем люди занимаются, а, и в сил, именно в силу того, что они не понимают, что они делают, они выжигая базы, как раз так, и лишают себе ресурсы для заработка. Я уже в прошлый раз говорил, скажу еще раз, вот этого точно вы не видели, это выгодно компаниям. Потому что у них есть товарооборот. К сожалению, в России большинство бизнесов недальновидны. Большинство сетевых компаний столь же недальновидны. Им нужен кэш, понимаете? Но проблема заключается в том, что мы с вами живые люди работаем мы с живыми людьми. Правильно? И мы не можем каждого взять и вот так вот терять. Видимо, а потом людей возьмем, правильно? Как раз об этом-то идет речь. Поэтому а, с точки зрения ценности стратегической, долгосрочной, а сетевой и реферальный маркетинг, если мы же говорим не о пирамидах, да, то, он не для того, чтобы собрал денег и свалил по-быстрому, правильно? Он же выстраивается годами, для того, чтобы потом кормил меня годами, правильно? И еще мою семью добавил. То есть мы не можем брать и сливать базу, Согласны? Это категорически неприятно. Поэтому а, как раз Ставку нужно делать именно на рекомендательный реферальный подход. Теперь поподробнее. Давайте разберем поподробнее, еще глубже копнем. Почему продажа уступает все-таки рекомендации. Продажа. Рекомендация. Тоже еще надо делать, понимаете, поправку на российский менталитет. А у нас народ очень э, плохо относятся к любым попыткам навязывания. Согласны? <кười> <кười> То есть у нас очень противоречиво все. Мы, с одной стороны, верим телевизору, да? Все, что говорит телевизор, все, в принципе, право. А с другой стороны, мы очень хорошо чувствуем, что она и манипулировать пытаются. Это уже на уровне культурного нас. И поэтому э, это не срабатывает. Так вот еще раз, чтобы вы понимали фундаментальную разницу между продажей и рекомендацией и почему в сетевом маркетинге продажи не работают, вообще не работают. Продажа – это когда у человека созрела потребность, он ее осознает и приходит в магазин за тем, чтобы эту потребность удовлетворить. Вот так происходит. В линейном бизнесе, есть модель поведения человека, клиента, которому нужно продавать, она не отвечается нигде, Но штука эта вся заключается в том, что сетевые товары ⁇ это не те товары, за которыми приходят со потребностью, да, в основном. Ну, 2-3%. Мы же не можем делать на это ставку, правильно? Мы можем какие угодно автоворонки устраивать. Я об этом скажу еще про все эти юридические вещи, да? Но суть заключается в том, вот почему продажа не работает. Продажа, когда речь идет о том, что у человека потребность уже есть. А потребность у человека может быть, вот секундочку, сейчас меня послушайте, внимательно. Потребность может быть только в тех товарах, которые понятны, он их знает, и он их выбирает по ценнику. Телевизоры, холодильники. А сетевые товары не такие абсолютно. Согласны? Поэтому... Сейчас еще разница между сетевыми товарами и личной продажей. Умеют это делать, грубо говоря. Ну, ладно, 10 процентов, а рекомендовать могут 90 процентов. Ну, 100 не будем брать, да? Будем реалистами, 90 Хорошо, человек, который сделал, вот, теперь давайте побудем сами с собой. Внимательно вспомним, когда вы последний раз его что время покупали где-нибудь что-нибудь покупали. Вы чувствовали, что там выстроена система и продавцы с вами общаются так, чтобы, собственно, вы сделали покупку, взяли вытащили деньги и, в общем-то, все на этом, больше вы никому не интересны. То есть никто с вами отношений не выстраивает, правильно? То есть отношений нет никаких. У меня вопрос. Вы будете рекомендовать, даже хороший такой магазин, Ну. Будете, конечно, но поскольку отношений нет, никто с вами их не выстраивал. В России просто это не, не принято делать, да? Ну, не хотят. Вы будете это рекомендовать, ну, хорошо, если там 50 на 50. Это магазину крупно повезло. А здесь? Реферальный маркетинг. Если вас все устроило, а самое главное, что вы доверяете компании человеку вы будете рассказывать об этом просто сами по себе но когда вы этого сами захотите то есть здесь вероятность того, что мы выстроим желание у человека рекомендовать нам дальше, оно гораздо выше, согласно? если мы все правильно сделаем. то есть опять же, здесь отношения рекомендации, ну скажем так ниже 60 процентов здесь они выше 60 процентов, потому что вот как раз здесь о товарах глубже. Сетевые товары, есть понятие в маркетинге. Сложные товары и простые товары. Знаете, слышали? Да. Как вы думаете, чем простые товары отличаются от сложных? Сложно это то, что человеку вроде бы надо, он понимает, что он к этому придет, но не понимает, почему нас сейчас. Ну, это моем. Еще версии. С простыми он знаком, сложными нет. Нет, шансовые, это сложные, это нужно, кстати, время для... Тепло. Простые товары, я уже сказал, это товары, которые хорошо известны, понятны. Грубо говоря, автомобили, это простой товар, это он технологически сложный. С точки зрения потребления, человек, о, автомобиль, это что, он по земле или на колесах? Это привычно. Вопрос только в том, какой он купит автомобиль, согласны? Стиральные порошки, авиабилеты. Туры. Это все простые товары, потому что они массовые. Сетевые товары по определению сложные. Почему? Вот теперь давайте конкретно. Они инновационные, новаторские, правильно? Я не знаю банально сетевых товаров. Ну, то есть я не видел, там на уже сейчас ни разу. Потому что, ну, не видел. Таких еще пока нет. Второе. Они имеют высокую добавленную стоимость они гораздо выше, чем аналоги на линейном рынке. Согласны? Угу. То есть, вот тут глубже, чтобы вы просто понимали, это не просто обосновать цену, как обучают на тренингах по продажам, да, в линейном классическом бизнесе. Тут фишка заключается в другом. Что, кстати говоря, во многих наших коллегах откликается внутренним психологическим барьером. Они-то ведь понимают, что 50-60% от стоимости товара это, по сути, добавленная ценность, которая в сеть уходит. То есть, попросту говоря, так вот по чесноку, человек просто переплачивает эти деньги только для того, чтобы сеть как-то кормилась. Согласен? Ну, называю вещи своими именами. И внутренние наши коллеги чувствуют этот психологический барьер. А как же он им это все обоснует? Внутренне-то он на них зарабатывает, понимаете? Он же это понимает. И как же тогда вот этот боец вот барьер психологически перейти? Естественно, его перейти невозможно, если он занимается продажей. Потому что он просто впаривает тогда, правильно? Ну, по-честному. А вот если выстраивать систему рекомендаций, то тогда человек сам приходит к пониманию того, как это работает. Поэтому вот в чем разница. Теперь, если взять и сравнить гораздо более болезненные вещи. Поскольку продавать могут реально только 10 человек, как думаете? Хорошо, взять у вас любого, да? У вас команда 500 человек. Естественно, на входе в бизнес они все получают у вас информацию. Слушай, тут все на самом деле очень кайфово. 3, 5, 6 активных людей, и ты в шоколаде. Так? А сколько из них реально смогли вас повторить? Реально. По результату. До единицы. Хорошо, если наполовину половину правильно? В чем фишка здесь? В чем как раз вот подводный камень технологии продаж в сетевом маркетинге? В том, что да, хорошо, ладно, вы харизматичный, коммуникабельный, убедительный, талантливый лидер, который умеет продвигать со сцены товар. Все хлопают, аплодируют, но смогут ли это сделать ваши люди? Какова вероятность того, что не смогут это сделать? Она крайне низкая, стремящаяся там, к статусу погрешности в форме трёхпроцентных. Правильно? Начинается. О, это не мое, я не умею продавать. Именно потому что, а, может быть, вы даже не продаете, Вы через свой имидж, через свой харизм вовлекаете людей. А у них нет ни вашего имиджа, ни вашей харизмы, у них нет вашего потенциала. И я вам честно скажу, них не будете никогда вашего потенциала. Ну, честно, да? Что делать? Они что-то никогда вас не повторяют. Вот это как раз является вот этим самым миной, да, на которой сидят все сетевики. Потому что лидерам всех рукоплещих на мероприятиях собираются там по 3-5 тысяч человек, разъезжают через 3 дня, да, там 5, приходят в себя. Бить все, солнце встало, день начался, все вернулось туда, откуда начиналось. Правильно? Все потому, что таких лидеров которые, грубо говоря, продают лицом, Повторить невозможно. Это просто невозможно и все. Правильно? Вот почему главный тариф заключается в том, что продублировать продублировать вот эту вот вещь можно в, нуля, в 0%, то есть вообще нельзя. Либо ты вырабатываешь свой стиль, но продавцами могут быть только 10%. И я вас уверяю, они в основном в бизнесе, потому что там просто продавцам больше платят хорошо. Они давно начальники отделов, департаментов, там все хорошо. Они получают свои 200-250 тысяч в месяц, да, и раз шутка. В сети ЛОМ вы среди таких сильных продавцов вообще встречали много? Да их там мало. Это просто факт. Поэтому здесь вот именно главная проблема. А рекомендации, поскольку могут сделать 90% человек, то как раз это ну то я и посвящаю, всю свою работу. То есть я делаю ставку, вот теперь хочу поделиться. Может я вообще не прав. Я занимаюсь тем, что беру и обучаю людей технологиям, которые в состоянии реализовать 90% людей. Я не обучаю каким-то выдающимся вещам, да, там, крутым технологиям, которые. Они крутые. Но я знаю, что их повторить невозможно. Да, там, я не обучаю ораторскому искусству. Зачем вам это? Гораздо важнее научить коммуницировать с людьми обычно, да? И а, так настраивать этот диалог, чтобы люди начали сами интересоваться продуктом. Какой вот, вопрос. Посоветуйте. Я вообще правильную ставку сделал на то, что нужно обучать то, что сможет каждый 9 Девять десяти человек это смогу сделать. То есть не нужно каких-то звездных техник. Правильно? Нужно сделать то, что девяти людям поможет начать зарабатывать. Я надеюсь, я правильно все делаю. Поэтому вот разница. И вот как раз здесь не скрывается ответ, еще ну, люди мало зарабатывают. Потому ну, что это неповторимо. Да? продажа неповторимы. невозможно стать лидером. Больше того, поднимите руки, пожалуйста, честно, кто любит выступать здесь в нашей сцене. Отлично нас тут из человек поняли руки четверо. А слушали выражение «все деньги на сцене. А любят это делать только четверо. Вот вам все деньги на сцене. То есть вот я о чем говорил, понимаете? Все деньги на сцене это вот здесь. Потому что со сцены идет продажа. А рекомендация сцены не нужна. Я просто раз говорил 7 сентября, что, используя мои подходы, презентации вот такие установятся вообще не нужны, потому что презентация – это попытка загнать массу людей и предположить, что двое из них схопнутся на сделку, да? такой математический расчет. Они один не сходит, То есть все уходят в ноль просто, и все, и они уходят в туман. Нет, реально. Это печально, но вот где деньги закопаны. А поскольку людям нужны сетевые товары, то я думаю, что как раз и назрели новые методы работы. Теперь поподробнее начнем ковыряться в продажах или в текущих подходах, чтобы я вам мог наглядно показать, в чем разница. Ну, то есть вы согласны, коллеги, что, в общем-то, большинство сетевиков занимаются именно продажами? Вы согласны с тем, что все-таки продажи, подходы продажные доминируют сейчас? Да. Или нет? Да. Просто, если кто-то не согласен, это нормально, надо сказать. То есть, может, я вообще тут зря вас собрал. Доминируют. Хорошо. Давайте, чтобы понять разницу, и я вас подвёл логически к тому, что такой новый подход, такой реферальный подход, да? Нужно понять, какой продажа. Как раз он... на... я сам, когда занимаюсь обучением линейных компаний, да, в линейных бизнесов, а, поскольку реферальный маркетинг только в России начинается, грубо говоря, в линейном бизнесе он только начинается, то обычная классическая пятиэтапная воронка продаж на земле в любых магазинах. Первое ⁇ это установление контакта. А вот, кстати, я сейчас напишу, и мне будет интересно, вы что-нибудь подобное слышали от сетевых тренеров? Установление контакта. Второе. Выяснение потребностей. Третье. Презентация. Четвертое. Работа с возражениями. Да, обычно после этого идет сделка. Вот эта классическая воронка, плюс-минус, она не меняется для линейного бизнеса. Анастасия, запись будет слегка шипит, потому что это а, полоса такая, интернет, нестабильная. Не переживайте. Встречали что-нибудь подобное в обучении по сетевому маркетингу? Да. Встречали. Да. Вот теперь думаем, включаем голову и думаем. Вот это все работа в линейном бизнесе. Шикарно, кстати, работа. Все, все грамотно выстроить, да? Оно классно работает. Очень логичная схема, технологичная. Но это все приходится, это все работает классно, когда человек, мне нужны брюки. Да, мне нужны брюки. И поехали. Здравствуйте, как вас? Какие вам нужны брюки? Для чего вам нужны брюки? У меня на свадьбу, какой предпочитаете цвет, ага. какой фасон, та-та-та-та-та-та-та-та в примерочную. Презентация? что-то они тут как-то не сидят, ничего страшного, сейчас на подправу сидят сидя. что-то как-то mm -hmm. дороговато. А с чем вы сравниваете? Та -та -та -та -та -та. Касса там. Mm -hmm. Согласны? Mm -hmm. Да. А у меня вопрос теперь, а как можно обучать методом линейного маркетинга mm -hmm. в реферальном? Вот, как, вот вот это у меня в голове реально, кубик нельзя вставить в шаг. А этому реально обучают. То есть понимаете, что реально обучают продажу. мог вот, блин. Теперь давайте смотрим глубже. Это все, конечно, хорошо. То есть я же говорю, это работающая схема для линейного бизнеса. Теперь давайте переложим все это на реальность сетевого, на вашу собственную практику. Если взять каждый этап, какие на каждом этапе появляются или могут появиться проблемы. Установление контакта, что нас там может ждать? Чего ты от меня получаешь? Негатив. А по, да? паса, э, или, человек, по рекомендации он уже пришел ко мне, получается, правильно? Или как? Нет, тут а все нет. сложнее. Рекомендация это система, когда человек... Я с человеком контактирую, вот следующий этап это будет, об этом вы. Я с человеком устраиваю контакт таким образом, что, во-первых, он не сольется никогда, я с ним сохраню контакт. Во-вторых, он и сам начнет интересоваться, вовлекаться в продукт, а потом насчет еще рекомендовать. Но это все не, не вот так вот делается. Поэтому сейчас об этом узнаете. Негатив получим? Запрактически гарантированно. Если... Зависит от того, как мы умеем устанавливать контакт. Если не а... умеем, то по-любому получим негатив. Это сетевой? Причем здесь сетевой? Если в просто связь. Просто для начала отношения построить. Ну, да? смотрите. Быть, вы, знаете, как вы устраиваете отношения? Как вы начинаете беседу? Здравствуйте, меня зовут Александр. Я вообще тренер по экономской борьбе, только что пришел в тренировки, получается. Как это происходит? Э -э ну, на примере тренера, да? Здравствуйте, меня зовут Александр. <мышленный> Вы у нас впервые? Да? <мышленный> как вообще аудитория? Есть девушки красивые, знакомые, интересные, понравились? Я так смотрю, самооцениваю, на самом деле. Э -э штука какая? После всего мероприятия я вас приглашаю на чашку чая. Есть о чем поговорить. Чтоб общаться? Все. Так. Ну, а так? Радиону да, пройдет. Что, alloy, а что? Райди, что он придет какая? Мы выходим. Будем. Мы и будем. Мы выходим вместе. Мы находимся здесь. Да, Один, два, один. Куда он денется? Да, он денется, да? Вот, подключилась снова. Куда он денется? Нет, все классно. Я подключилась Куда он денется? Все классно, но только что манипулируем. Не спорю. Это ж попытка, это продажа. И рано или поздно, да, рано или поздно возникает у человека всегда что ты этого не хочешь? Вот реально, скажи, в чем дело? Я скажу, что я не то, что что я хочу, я скажу то, что я могу ему дать. Рано или поздно от человек будет прыгать. Не важно, что вы ему предложите, золотые или горы. Воз не будет никаких вообще, вот везде надо потрудиться. Если вы будете вот так вот делать, да, рано или поздно, 5-10 человек будет брыкаться от системы Все нормально. Вот я, ребята, один из примеров. Просто один из примеров. Классный пример. Хорошо, что у вас срабатывает. Есть люди, над которыми вы никогда не будем доминировать. То есть вот, если человек, для кого-то, вот, Александр, да, Александр, вот его можно, может повторить каждый человек его команде? Нет. Я же о чем говорил. То есть вы единичный экземпляр, Саша. Единичный. То есть на вас будет все держаться в вашей команде. Вам будет проводить по человек, Саша, подпиши. Вот так все будет. Вот в чем главное. То есть это все круто, но это единичные экземпляры. Я сейчас говорю о том, сейчас толкается наш обычный среднестатистический коллега. Саша это вас не касается. Я сейчас нормально. Развлекается. Негатив получит, скорее всего, так или иначе. Не уверен, говорит как-то сбивчиво. Ну, ДДТП. Все, сразу, слив, да? Выяснение потребностей. Что там ждет нашего сетевика? А знаете, что его зовут? Он обычно ничего не выясняет. Он говорит, слушай, у меня есть такой проект! Ты просто закачаешься. Там просто... Большинство делает так. Это, у меня есть такой продукт. Сейчас с криптовалютой, так это вообще клинический случай. Там просто все миллионеры. Да. Вот. Только никто не знает, а, что это такое на самом деле. Да. Потом спохватывается, начинает думать, А человеку это надо, он начинает задавать вопрос. А что ты боли? Может, болит там что-нибудь, а у родственников чего-то болит, ну и так далее. То есть здесь сразу все, то же самое, правильно, согласно? То есть вот технология продаж. Потом следует любимая всеми встреча в офисе. Давайте нам побольше, потому что есть такая привычка, все деньги на сцене, тащи людей, да? Ну. И там происходит то, о чем мы уже говорили, то есть люди посидели, послушали и ушли, правильно? То есть слив базы. А вот тут наступает работа с возражениями. Это вообще до нее, если доходят, доживают вообще, в принципе, да? по этой воронке. Работа с возражениями, вы вначале их коснулись. Так вот, работа с возражениями – это как все сети, как огня этого боятся, лидеров уберем. Они их там разбивают за счет харизмы опять же, согласны? Просто он так выстраивает речь, плюс там послушал ПНЛ-пи людей грамотных, да, что ему там как бы человек чувствует ну да, наверное, как бы зря я влез в эту дискуссию, но человек себя чувствует вот так, а вот так – лидер. И человек себя чувствует комфортно, как вы думаете? Нет, конечно. Опять же, а большинство сетевиков, они не умеют работать с возражениями, потому что возражение – это бич, просто бич. У них у самих масса сомнений, они только пришли, тем более, если только стартовали, да? Какая работа с возражениями? Ну и вообще не о чем говорить тут, получается, в конце. Вот так вот работает продажа. Вот почему погибает 75% сетевиков, я да, там, в бизнесе не взлетают. потому что они продавать пытаются. А самое печальное, что их этому обучают. Теперь как устроена реферальная модель. Реферальная модель, она более щадящая, более экологичная. По самой своей сути. И поэтому она, вот как раз все, что буду говорить дальше, это о том, как все работает в жизни, если делать все правильно. Реферальная модель строится по, чтобы не сбиться она строится по простым принципам. Опять же, принцип пассивности, комфортности и результативности. То есть а, еще раз, я обучаю только тому, что сможет сделать абсолютно любой человек, абсолютно любой из вас, сидящий здесь, вообще любой, и любой из вашей первой линии, и любой из вашей X-линии, вообще любой. Первый этап ⁇ это знакомство личное. Реферальная воронка намного сложнее по структуре и длиннее, чем воронка продаж. Но как мы только что разобрали, продажа срабатывает на одном из 100 да? 99% при этом сливаются люди. Мы не можем терять людей. Поэтому реферальное заточено на то, чтобы результат был 80-85%. Знакомство личное. Это первый этап. Второй этап. Беседа. Фокусировка на целевой проблеме. Сейчас поясню, что это такое. Это вот одна как раз из моих находок методологических, которая очень сильно помогает. Сейчас даже вам многое станет ясно. И фокусировка на целевой проблеме. Знакомиться могут все люди? Не все. Только те, кто умеет и в принципе не чурается коммуникации какой-то, правильно? Ну возьмем людей, ну а у, м, интровертов не берем. Чего это? Интроверты это люди, которые необщительные. О, стыдно. Я править, могу так, па пожалуйста. парочку имен громких интровертов привести. но Брать потом, и... ладно. Ну, ладно. Я проиграл. Так вот, знакомиться может совершенно любой человек, потому что мы всю свою жизнь знакомимся много, много сотен раз. Согласны? Может даже тысячи. Весь мой подход заключается на том, что можно назвать активный реферальный маркетинг. То есть все можно делать, не ждать, когда мы дадим какую-то информацию, ждем, когда она сама располдется. Это очень долго и неконтролируемо, понимаешь? А нам нужно процесс делать интенсивным, поэтому я его интенсифицирую и даю людям эти самые инструменты. Знакомиться может любой из вас. Кто не умеет знакомиться, и не хочет, и не умеет, и не может этого делать вообще в принципе? Таких здесь нет. Да? Вы не любите знакомиться? Не умеем. Не умеете? Ну. Кто, кто, кто? Кто? Поднимите руку. Девушка, вы? Сейчас вас Саша научит. Так. Лучше ко мне. Один час и всего делал. Разложилась конкуренция. Меньше. Меньше. Ну, Дальше все могут, если да, сложился нормальный психологический комфортный климат общения, то в принципе беседовать могут любые люди. Правильно? Поддержать беседу. Вот тут наступает первый момент, очень важный. Целевая проблема это то, что в любой беседе, как раз вот я занимаюсь тем, что даете, инструменты, вы должны в беседе, не торопясь, никуда спокойно, выяснить, наше э, предложение, может ли быть человеку интересно в принципе, как вариант, или нет вообще. Для того, чтобы это понять, есть целевая проблема. То есть, это та проблема, обобщающая себе выразиться, которая решает наш продукт или наша услуга. В любой беседе, за какое-то количество тем, да, за какое-то количество э, коротких эпизодов, можно рано или поздно прийти к пониманию, нужна человеку, скажем, наша услуга или наш продукт, или нет. Допустим, нужна ли ему как вариант, в принципе, правовая помощь? Или может сможет ли она ему быть нужна в принципе? То есть он понимает эту свою потребность или не понимает? Или, допустим, потребуется ли ему э, продукт, бак, например, в принципе, как вариант? Или не потребуется? Если потребуется... Мы это берем на заметку, но не форсируем события. Потому что если мы форсируем, мы сразу сваливаемся в продажу. Поэтому мы какое-то время, но не длительное. Да? Мы с человеком начинаем глубже, под концептическим программом, проникать в это понимание потребностей. То есть здесь наша задача получить, слушать «да», или «да, но попозже», или «пока нет, но в принципе может быть». Самое главное, мы не сливаем контакты здесь. Вот это самая большая ценность этого подхода. То есть мы вообще просто никого не теряем. Я же вам не зря говорю, это статистика. То есть если так работает, то выстреливает 80 85 всех контактов. Рано или поздно, в течение ближайшего времени. В ближайшее время это в пределах 3-4 месяцев. Вот что ценно. Дальше. Вовлекаем... В обсуждении решений целевой проблемы. В живой беседе это выглядит так, предположим. А, да вот, что-то со здоровьем как-то не очень. Ну а что делаете? Ну, в аптеку. Вы же понимаете, аптека там то да сё. Угу, да я вот тоже хожу, ну и так далее. То есть мы начинаем выяснять, какие варианты человек, человек рассматривал варианты, какие варианты его устроили, какие не устроили, начинаем тестировать его интерес путем определенных скриптов. Да? А, интересен ему, в принципе, может быть, то есть слышал ли он вообще о продукте, об услуге, который у нас есть. Если он слышал его отношение позитивное или нейтральное, мы себе тоже отмечаем. То есть человек, в принципе, готов постоять информации и будет об этой услуге, об этой компании. Если отношение негативное, то мы на него наседать не будем, но мы не теряем контакт. То есть мы, в принципе, не теряем контакт. Дальше, соответственно, мы обмениваемся контактами с учетом того, что и мне, и ему интересно решение целевой проблемы. И он вам не видит человека, который, в принципе, знает, где эту информацию можно нарыть. Мы меняемся контактами именно для того, чтобы эта информация обменялась. И он дает контакты просто потому, что он в этом заинтересован. Ему тема интересна, целевая проблема у него есть, значит, ему в принципе как вариант, в принципе, как вариант может быть интересным нашей информации. Все, мы с контактами. Но это только треть дороги, да? Потом наступает определенная пауза. А на этапе этой паузы мы поддерживаем какие-то небольшие касания с человеком. То есть мы сознательно берем паузу, то есть мы не форсируем события, мы берем паузу в пределах там, нескольких дней и общаемся так просто. О том, о съеме, о погоде, о природе. Для того, чтобы просто человек видел, что мы адекватны, спокойны, но мы на самом деле управляем процессом полностью. А можно А это Вы говорите про теплые люди, или про холодные? Холодные, конечно. Ну, а как? Вы с незнакомым человеком. Вы я же с, день. я же с ним познакомился. Вы только познакомились и общаетесь с ним каждый день. Почему каждый? Не, не каждый. каждый, не каждый ну, не вы не говорите, что через несколько дней вы там только начнете что? делать. Правильно, обратно говорите. Вот эти все три этапа за один белый разговор делаются. Ну, а потом вы говорите, что будете беседовать с ним в погоде. Мне кажется, он... Потом я беру паузу. 3-4 дня. Да, Вообще, в принципе, 3-4 дня я его не дергаю. А если я потом даю информацию, типа, мы с тобой общались, у меня есть информация, когда можно поговорить. Он говорит, пока занят. все, я его не трогаю. То есть там уже него, когда он будет готов со мной общаться зависит. кто может тянуться на неделю, может на две. Я никуда не тороплюсь в данном случае. Самое главное, у меня есть контакт, у него есть понимание целевой проблемы. И он знает, что у меня есть, может быть, информация по решению этой проблемы. Но вы когда знакомитесь, вы же говорите, что вы представитель такого-то. Конечно множества. же нет, я а, этого ну, не говорю. Ну, На это все есть скрипт. И я ни в коем случае здесь не говорю, что я представитель компании, потому что зачем ему эта информация? Вопрос заключается в другом. Я здесь говорю, что я знаю об этой компании, я о ней знаю, или даже есть вариант. Это каждый выбирает сам по себе, в зависимости от степени верности. Слушай, я сейчас пробую одну тему, один продукт. Плюс-минус меня устраивает. Все. И все. А дальше, чтобы просто мы тестируем. Он услышал, что я пользуюсь. Он услышал имя бренда. Все. Для него этого достаточно пока. Нет, да? Не интрига, никакой манипуляции. Вопрос заключается в том, что человеку не нужно много информации. Сетевики так заваливают людей информацией на первой встрече, на второй встрече, что просто убивают весь интерес. Правильно? Э, людям не нужно столько информации. Вопрос заключается в том, что я создаю условия, когда человек начинает задавать мне вопросы. Да. А для того, чтобы интересоваться, я должен быть аккуратен и не набирать, потому что я же не продажник. Я устраивал реферальный подход. В этом разница. Дальше. Опять же, пауза, пусть никого не пугает, это нормально. Это нормально. Реферальное общение, реферальная система строится на живом общении. А живое общение – это, в принципе, мы никогда никому не навязываемся. Правильно? Это же просто неразумно. Так, дальше, соответственно. Наступает момент, когда он готов слушать информацию. Дальше он получает информацию, назовем это условно презентацией, да? условно. И тут я вовлекаю его в обсуждение уже конкретно продукта. Причем неважно, услуга это или товар, вообще никакая Ну Мы понимаем. Весь скрипт, который мы в рабочих группах разбираем по костям, и люди его получают, строится на том, что а, мы избегаем такого состояния, когда мы понимаем, что мы продаем, и человек понимает, что мы пытаемся продать ему ну, и пытаемся заработать на нем денег. Вам знакомо такое ощущение? Оно знакомо всем. Вот как раз этого-то мы избегаем, То, что это ощущение у нас из глаз. У нас в глазах видно, что мы пытаемся ему продать. Он это видит, он это считывает. И, соответственно, он говорит, я подумаю, я посоветую есть, зубной феей. Стоит, не стоит. Все, ну то есть он по сути сливается. А это все потому, что мы пытаемся быстренько спихнуть товар, заработать чек или там, не знаю, что еще. Да? Презентация, как я уже говорил, то есть. В современной ситуации, в текущей ситуации совершенно бессмысленно уже презентации на больше, чем 5 человек. Почему? Да потому что. Приходят 20 человек, слушают однотипную информацию, им потом рисуются кружочки, а то я вообще не понимаю, зачем это делать. Вообще, на одной презентации рассказывается о продукте и маркетинге, это просто бред бредячий. У вот человека на такой березбыток информации, что он, он, он первое забыл, а второе вообще не понял, все, мы его потеряли. А самое главное, он понял, что тут на нем пытаются. Главное, что вот, ты зайди, а там разберемся. Главное быть в первых рядах. Слышали, да, такое? Вот многие сетевые компании, так как люди делают, ну, не компания, а лидеры. Эм, ты зайди, там все круто, там эти все подклюты, главное зайти. То есть регистрация для человека является целью. А вот сейчас я дорисую, вы поверьте, в чем реально цель нужна. Так вот здесь уже конкретно общение. И человек к нему готов, да? мы даем информацию, но, опять же, очень важный момент, здесь суть реферальной модели заключается в том, что мы общаемся с ним как клиент, как потребитель с потребителем, как более информированный потребитель продукта, просто с менее информированным потребителем продукта. То есть мы по определенной логике даем информацию так, что человек у нас видит объективных людей. Мы не расхваливаем продукт ни в коем случае. Потому что, ну, смысла расхваливать продукт? Никакого. Мы говорим о нем как люди, которые здраво, осмысленно сделали выбор, попробовали, посмотрели, и для них стало понятно то или иное свойство продукта. И мы обязательно используем речевые связки, да, которые нам самим психологически позволяют себя чувствовать комфортно. Как вариант меня устраивает, ну и так далее. Все это в скриптах есть. Плюс-минус, среди прочих равных вариантов, ну и так далее. Есть очень простые вещи, которые психологически дают уверенность. Вот это все мы используем. Потому что крайне важно, чтобы по всей этой логике наш коллега сетевик, чтобы вы себя чувствовали комфортно. Вот это ключевой момент. Комфортно. Чтобы вам это было легко делать. Вы так с любым человеком можете работать. Холодный, теплый, неважно вообще. Никакой разницы. Потому что подход построен на обычных формах общения. Дальше человек, соответственно, снимает его какие-то вопросы, какие-то сомнения. Еще один момент. При таком подходе, очень важно... Типа у меня уже обучался подтверждать. Можете вот, например, посмотреть. Вот здесь, вот здесь мы закладываем определенную основу против любых возражений, какие есть. Для этого тоже есть инструмент. Это называется упреждение. То есть мы озвучиваем возражения, обсуждаем с человеком эти вопросы, но они для нас не возражения. Потому что мы их обсуждаем с ним как люди, как обыватели, да, которые просто-напросто берут тему и обсуждают. А ты слышал, что вот сетевой рынок там, то да ну да, слышал. Иногда нормально, иногда вообще отстой. Мы это все фиксируем, всю эту информацию. И он в нас не видит сетевика, понимаете? Он нас видит потребителя. И вот через, через логику того, что я потребитель, когда мы с человеком общаемся. Он начинает понимать, что мы с компанией связаны, я о ней знаю, но на меня уже не передается негатив, даже если он может быть есть. Но зато я понимаю, если у него негатив есть, то дальше на педаль я не буду. Я лучше возьму паузу, главное контакты потерять, потому что у меня нет, извините, списка 100 тысяч человек, да и нет времени туда звонить. Здесь уже не срабатывают те самые возражения, которые могли сработать, если бы продавали. То, что мы их уже упредили. То есть, я пользуюсь, ну и как цена. Ну, цена, конечно, сам понимаешь, но, честно говоря, гораздо экономичнее в авто походить. Я просто посчитал. Вот так работает рекомендация. То есть, мы в данном случае выступаем как рекомендатель, но мы профессионально выстраиваем эту рекомендацию. Это просто коммуникация правильно выстраивать. И он нам не скажет, у сетевой, а где ты видел нормальные бады вообще? В Во аптеке, что ли? Да ты смеешься. А самое главное, мы его не доводим до состояния, когда он вынужден нам возражать, понимаете? люди возражают то, что вынужден нам возражать. То, что мы их приперли в стенки, купи. Я подумаю, купи, я не верю. Вот откуда все проблемы. Когда у него нет стенки здесь, совершенно другое другой Здесь, соответственно, он уже определяется. Ему это интересно? Да, я готов попробовать как вариант. Да, но попозже, когда... Пока нет, но, в принципе, тема мне интересная. Я позвоню. То есть мы имеем вариант либо очень классного, да, да либо приемлемого, да. Но в любом случае это положительно, Это же сюда человек, которому неинтересно, мы просто его сюда не приведем, понимаете. То есть мы не насилуем людей абсолютно, а самое главное мы себя не насилуем. Все же проводили презентации с пустыми глазами, правильно? Ну и ощущения. А здесь это не требуется. И тут у нас вариант, либо человек, грубо говоря, либо сделка есть либо отложенная сделка. Поймите, это тоже сделка, только в свое время. И она у нас возвращается вот сюда, на поддержание контактов, на поддержание отношений, Поздравление с днем рождения, лайки в социальных сетях. Это все нормальное общение, поймите. Никому не нужно одевать на себя каких-то масок, не требуется менять шляпы, как в знаменитой книге. Да? Не нужно пытаться казаться, не нужно пытаться как-то скрывать что-то, вообще ничего не нужно делать. Человек всю информацию получает вот такими дозами гомеопатическими, которые у него усваиваются, он их запоминает, и он им не сопротивляется. Вот что важно. Как думаете, так гораздо комфортнее работать? Было бы. Классно. И продавать не надо. Но в любом случае, вы догадываетесь, учет начинает сам вопросы задавать. Здесь начинает задавать. Это диалог. Это в любом это не монолог. Если продажа – это монолог, то здесь, здесь, здесь он задает вопросы. Вот это самое ценное. Если у человека есть вопросы, он вовлекается. Если у него нет вопросов, будет «я подумаю». Это классика. Но это еще не все. Система вся реферальная. Вот теперь еще одна очень важная разница, которую вы должны понять, я которую доношу обязательно, очень пристально. Так. Как вы думаете, что является единицей результата в реферальном или сетевом маркетинге? Единица результата. Ну, то есть, допустим, для шахтера единица результата – это тон на угля в смену. Что является единицей результата для от трех партнеров в месяц? Количество активов. в сетевом. Количество заработанных денег. Выдано в, в сетевое. Порядка полугода. И как? Сколько уже накрыноскивали? давали <связь> Партнеров? Да. По три в недели? Или по три месяца? Я сказал в месяц. Получается? Ну, месяц. Один есть точно. Стабильность закладывать. Совершенно бессмысленно. Вот так вот все будет. Тут вопрос надо по-другому. Ага. Хорошо, а, ладно. Вар, я услышал, вар, какие вар. еще есть... Тороговорот. Тороговорот, баллы, хорошо. Количество заработанных тобой денег. Вот это результат. Хорошо, еще варианты. Я сейчас тебе, тебе как предприниматель, вы смотрите. Как предприниматель. Ну, глубже. Да, Если предприниматель. Глубже, глубже, глубже. Количество партнеров. Активно. Количество клиентов. <свят> которые сделали два и более повторных заказа за квартал. Вот это единица результата. Могу, можно, пожалуйста, я посмотрю в каком сетевом. А, а у вас нет продуктов сетевого? <свят> нет, как раз у меня есть продукт, но этот продукт именно на год. Обслуживание, А, жизнь, я принимаю, согласен, я это преводрировал на ну, вопрос. Человек в Июсе, например, да, это продленный контракт. Но в вашем случае можно поставить глубже, да? то есть там более глубокое изменение. Скольким людям, купив продукт, он еще рекомендовал. То есть, заметьте, я не сказал подписанные партнеры, скольким он рекомендовал. Если такой длинный цикл потребления, да, то там, конечно, есть свои особенности. То есть у другие KPI. А если мы говорим о продукте, который месячное потребление, он должен раз, друзья, это для нас еще вообще не результат, ребят, вообще не результат. Он мог купить раз из доверия к нам, потому что мы там на больное место нажали, там сказали, слушай, у тебя дети там что-то глаза у них слезятся, ну и вот. Все, мы сделку сделали, а потом не помогло и все, понимаете? Ну и так далее. А, он раз. То есть мы вообще не радуемся, нечем радоваться. Мы предоплату взяли, так вот, если по да. Он должен взять еще раз, а потом еще раз. Вот тогда это уже стабильный клиент, согласны? Или есть какие-то другие точки зрения? Это если месячный цикл потребления. Если цикл потребления больше, там, два месяца, вообще не важно, должно быть две повторных покупки. Все, значит, он понял продукт, он получил результаты, они его устроили. Все, это реферальная сеть. Вот это работающая реферальная сеть. То есть, я что хочу сказать. Здесь как раз и возникает единица результатов. Положительный опыт клиента. И референс, то есть рекомендация. Вот это и есть результат. Каждый раз мне приходится какие-то больные мозоли зажимать, но, смотрите, вы же наверняка знаете людей, и в ваших командах, наверное, тоже такие есть. Человек зашел, купил и встал, все. И дальше ничего не делает, ни продукт не покупает, ни рекомендует никому. Партнером вообще, то есть его считать нельзя. Бывает. Же. А все потому, что продали ему один раз. Именно продали. А здесь это невозможно. Человек, если покупает продукт, он покупает его осознанно, четко понимая, что он от него получит. И без, э, без риска всякого негатива. Потому что поскольку мы сформировали ожидания, правильно, да? у клиента от продукта, вероятность того, что он потом будет недоволен, мы снижаем. А это не продажа. Вот так это все работает. Соответственно, <свистит> <свистит> это, как вы видите, сложнее, чем воронка продаж, да? Хлоп-хлоп-хлоп и в кассу. Но это там тоже не все так просто. Здесь, вот если подумать, а, как вы думаете, тут какие-то подводные камни, которые могут все порушить, есть и где? Как вы думаете? Если на первом вам обансели этим можно отползть. Ну да, уйдет в продажи, да. Да. Вот А это. если все делать спокойно, я имею в виду, где-то тут есть подводные камни, Пряжу. которые такие же рисковые, как, допустим, в воронке продаж. Видите? Где тут слабые места? Поймите, нет идеальных моделей. Есть рабочие модели, есть модели, которые не работают. Как этот мой опыт, эта модель работает. Но, может быть, я не прав, я всегда люблю дискутировать. Вы тут видите слабые места, где... Вот это? если вот беседовать, и чтобы попасть в потребность, вот здесь вот множество, как сложится, даже если ты лично с ним завержишь хорошие отношения, а он все равно вот не поддается, когда начинаешь да, открывать его. Вот поддается, потому что вот тут, я же поймите, тут нет выяснения потребностей. Тот тот, Это раз, беседа. Вот. Здесь как раз беседа вокруг, вообще, в принципе, беседа человека, мы начинаем с ним общаться. Вот в скрипте, который мы разбираем, внедряем, все очень просто, все понятно становится. Мы начинаем с ним общаться. А, в той ситуации, в которой мы с ним знакомимся. То есть, не знаю, гуляя в парке с собакой, начали с собак. И все, и здесь получается разговор можно в любую тему. И время от времени да, выбираем момент, где а, забрасываем триггеры, фразы какие-то, вопросы, которые имеют содержание вот эту целевую проблему. Слушайте, а вы сталкивались вот с тем-то и с тем-то? Ну да, и как решили? И все. То есть, я не выясняю его потребности, я не выясняю. Выяснение потребности – это какие брюки вам нужны, то есть, какие БАДы вам нужны по сути, да, там, или какие, какие проблемы с законом у вас, да, там, грубо говоря. Вот это выяснение потребностей. А у человека сейчас нет актуальной этой потребности, поймите. То есть, мы -то, у нас, еще раз, подкатаем назад, у нас сложный продукт, в нем не может быть потребности у человека осознанной в этот момент. Не может и не будет никогда. Наш продукт надо понять, разобраться. Часто это слово влюбиться. Да? Но не менее важно является, чтобы он нам доверял. Согласны? Тогда наша информация для него будет иметь ценность. Как в любом случае, поэтому здесь нет выяснения потребностей. Потому что ему не нужен мой продукт. Вопрос заключается в том. Проблема у него это есть или нет? Проблема. Я тестирую, ну, соответственно, и вы, предположим. Я скритом тестирую наличие этой целевой проблемы и степень ее актуальности. Если сейчас для него это не актуально, то когда может быть актуально? А самое главное, интересна ему эта тема вообще или нет. Вот почему я не выясняю потребности. Он за брюками не приходил ко мне. С чего я взял, что ему это вообще надо, правильно? Но, с другой стороны, я так могу знакомиться сколько, сколько угодно раз. И рано или поздно люди получают информацию, а контакты я сохраняю. То есть у меня список контактов растет. Друзья тоже достают, да, там, в Рано или поздно, поскольку я протестировал, и я понял, что эта проблема как вариант для него, в принципе, на горизонте где-то может быть. Рано или поздно он задаст мне вопрос. Точно задаст. Потому что он не доверяет. то, что я ему интересен. Какие еще могут быть проблемы? Дописедат, человек все-таки догадает, что это сетевой маркетинг, может быть отторжение. Потому что ты пока что заавуалировал. Нет никакой заавуалированности нет. Вот здесь вот и как вы решали эту проблему? Ну, так-то и так-то. Я слышал о сибирском здоровье, нет? Слышал, какая тут та, все. Больше я про это не говорю. Я переношу. То есть я не разворачиваюсь, все, до свидания. Я так не делаю. Вообще. Я продолжаю с ним общение. Для чего? Потому что, во-первых. Это может быть ответ человека, который не владеет информацией. У него стереотипы. Или, допустим, а вот мама у меня пользуется сибирским здоровьем. То есть он плохо относится, а мама положительная. Это все для меня информация, с которой можно работать, да? Ну и так далее. А -а, то есть ничего я не вуалирую. Он отменял вкусы про сибирское здоровье. Что он подумал? Он 2 плюс 2 сложил и понял, что я, в общем-то, как-то примерно касаюсь этого вопроса. И ты там же. Да. Ну, пробуем, да? Не стесняюсь Ну ты да. даешь все. Вместе с тобой нечего говорить. Я ж не навязываю. Нет, значит нет. Поэтому никто ничего не мувалирует. Это принципиально. Мы просто правильно даем информацию людям чтобы они эту информацию правильно анализировали и делали правильные реакции. Не те, которые... Реакция может быть любой. Я не продаю. Поэтому здесь для меня любая информация ценна. Если он вообще уйдет, то такая вероятность низкая, на самом деле. Если он негативно, относится к сетевому сетевого вообще, я это услышал, хорошо, ладно. Этот человек мне может пригодиться в чем-нибудь другом, или я ему буду полезен. Кто его знает, как нас судьба еще сведет, правильно? Это реферальная сеть. Это сеть контактов. И рано или поздно там возникают нейронные связи, которые начинают давать результат. Рано или поздно это не года не ждать надо, поймите. Это активный реферальный маркетинг. То есть вот здесь вот правильно надо действовать, да? Вот в этом при первичном контакте. Вот здесь, конечно же, и вот здесь, потому что положительный опыт не берется откуда-то из воздуха. Мы должны постоянно, регулярно с человеком связываться и спрашивать. Ты пользуешься? Как тебе? Что ты новое почувствовал? Что ты узнал? Какую проблему ты закрыл? Тебе вообще как? Понравилось? Чего-то как-то не работает. А да ты пользуешься? Да я карту уже потерял. Все, не парься, мы тебе новую сделаем. То есть это называется послепродажное обслуживание, которого вообще все люди подписывают и забывают Вот поэтому повторок никто не делает очень часто. Да? Что купил, все, больше что мне не интересен. конечно, нес и все. А вот тут самое интересное наступает, когда человек понимает, что нам интересно не просто, что он от нас деньги, нам деньги дал, да? Нам интересно, насколько он удовлетворен. Вот тогда он начинает окончательно понимать, с кем он связался, с адекватными людьми, которые отвечают вообще за то, что делают, поймите. Еще очень большой дефицит у нас. Это ответственность за клиента, согласны? Я знаю мало компаний, у которых это выстроено для система а, сетевых вообще таких компаний не знаю. А, выстроена система, которая автоматически закидывает людям письма, как у вас, дела, все, ли вам нравится, или им звонят центры Мало таких. Вот и есть. и есть. Это да? да? первое, о чем я в продуктовых компаниях, возможно, крупных тоже есть, может, в сибирском здоровье. А так, в основном, нет. Это зависит не от компании, это зависит от лидера, который ставит эту систему у себя. Система нет, должна быть от в к клиенту, вести клиента, вести партнера, завод новичка согласен, и так далее. Но, а вторую, Если я этого себя в системе вообще не поставил, какая бы ни была компания, это не будет работать. Можно, конечно, ставить, но компании нет. Вот это как раз... Больше всего печаль. Компания мне интересна после продажного обслуживания, но они до этого до раз в утры набросают. Почистятся, да и все. А, а, конечно, в принципе, можно автоматизировать, кто работает команда, вопросов нет. Так вот, почему мы приходим в итоге? Эта система, во-первых, позволяет нам не терять контакты. Согласны с этим? Да. Такой подход. Это очень важно. Потому что мы, если будем выжигать вазу, мы так и будем на месте. А дальше мы информацию человеку даем, не скрываясь, не таясь, но аккуратно малыми дозами, чтобы он воспринимал ее, он всасывалась она у него правильно, да? Потому что как, как только начнем давить, он поймет, что у нас это чисто денежный корыстный интерес. Мы работаем активно, мы работаем, естественно, ради результатов, но мы это делаем экологично. Вам вообще, в принципе, не чувствуете теперь разницу между ну, ретеральной системой? То самое, чем работают на форумах, на всевозможных, а там, где делятся мнением, то, чем пользовался, вы будете получать статус, получаешься, получаешься. Да, только -то тут, тут более интенсивное. Да, да. Соглас, чувствуете разницу между продажами и ретеральной ну, точно так же, если цветок слишком много поливать, он за, от большого количества влаги погибнет. Поливать нужно гробами, капельными методами и так далее. Да, вот да, это да, очень да. важно. Вот если бы с вами так работали, вот теперь на себя соперелы. А теперь вопрос: как думаете, это вам было бы пассивно освоить такой подход, или есть сомнения? Чего не Освоить. Осили. Пассивно. Ну, Нет, я имею в виду реально, что вам не надо ничего продавать, это делать вообще не придется. Вот именно этот подход пассивно освоить. Да. Осваивать-то особо нечего. Все, на самом деле, Америку не цель открывать, просто почему-то нигде и ни у кого этого нет. Где? Ну ладно, где? Покажите компанию, где То, То что есть. вы сейчас сказали, скажите так, 90% из этого для меня это не новость. Нет, для вы вас систему с... Покажите мне компанию, да. Воронку, условия имеете. Так, теперь переходим, это все работа на земле. Это все работа на земле. Теперь переходим в онлайн. Переходим в онлайн. В онлайне э -э, воронка. Ну, слышали, наверное, такое Дива Дивное называется автоворонки. Слышали? Да, конечно. Применяли? Да. Какая конверсия? Ну, с сентября назначенная работа, но люди есть, заходят. Ездят. Какая конверсия? Это процент от соотношения людей? Да. Большая еще. А, ну сколько? Цифра есть? Цифра? Да. Ну, человек 7 за месяц, сентябрь. Ладно, хорошо. Там вопрос процентов. Сколько, сколько зашло, за да, да, за а сколько вышло. Сколько человек А, за за ли что, ли то, один. Зарегистрировался один, один. Один. За за один, то... Вот. А, проблема в а, заключается в том, что... А сейчас очень многие обещают бизнес на автомате, да, там, автоворонка... Рекрутируйте, лежа на диване, короче. Слышали, да? У -у -у. Ну, то есть, я не знаю, кто в это еще верит. Работу в никто не изменял. А, так, а, тут дело в том, что в принципе автоворонка, обещают, то, что ничего делать не нужно. Да? На самом деле фишка заключается в том, что автоворонка это чисто работа на, это тоже выжигание базы. Средняя конверсия, максимальная конверсия автоворонок 20-25%. Это а, вообще в среднем по Есть, конечно, Миша там, конечно, зашкаливает, да? но в среднем 20-25%. Это очень хороший результат. Это очень хороший результат. В чем проблема, на самом деле, этих э, коучей, гуру, которые, которые все много обучают? Автоворонки работают очень классно для инфобизнеса. Они как делают и сами этого не скрывают. Они учатся у американцев, там, у Фрэнка Керна, у а, еще других там товарищей очень толковых, потом берут это все, делят на части, переводят на русский и продают у нас на рынке. Вся фишка заключается в том, что для инфобизнеса это хорошо. То есть ты заходишь на лендинг, идешь на вебинар, и тебе начинает сыпаться рассылка. Проходи, да? Mm -hmm. Сыпется, сыпется, сыпется. Ты от нее отписываешься, и Чичай приходит. Вы что-то отписались от нашей рассылки. То есть ты чувствуешь, что ты попал в некую машину, правильно? Yeah. И ты чувствуешь, что этой машине, в общем-то, ты индифферентен. Вопрос заключается в том, заплатишь ты тысячу рублей за курс «Как стать миллиардером» или не заплатишь. Вот, собственно, все. А, вот почему там такая конверсия. И они не стеснявсь предлагают это сетевикам. Вот какая может быть воронка в интернете по рекрутированию, я не представляю. Но сам подход лидогенерации, безусловно, работает. Просто я хочу вам сказать... Критичнее относитесь ко всем таким суперпредложениям, потому что если вам обещают что-то там от начала до конца, то этого не будет. Этого не будет. Никогда, никогда сделок не закроется в онлайн. А вот видогенерация, вы можете и сами это сделать. Если просто технологии изучите. С Логика воронки продаж в офлайне, в онлайне, вернее, она такая же, в общем-то, как и на земле с небольшим отличием, что там, конечно, нет возражений там тебя заинтересовывают, интригуют, красиво рекламы вовлекают тебя через то, что ты даешь свои контакты на подписку дальше тебя начинают прогревать закидывать тебе супер предложения да, а, скидку, которая действует два дня ты это что, не ведешься на это потом тебе приходит бесконечное количество вот этих вот подходов прогревочных да. так или иначе тебя пытаются и ты понимаешь, что ну, если мне не интересно, я вообще на это не поведусь, правильно? И не поведется еще 90% людей. Расчет только на количество. То есть то же самое выжигание базы. Понимаете? То же самое. То есть вообще подход не рабочий. Как работает эта система в офлайне, вернее в онлайне? Точно так же и работает. Мы на рабочих группах обязательно касаемся Методов, как работать вообще в социальных сетях. Ну, обычно как сетевики работают? спамятка как? предложение, правильно? Что вот... Слушай, к нам приезжает лидер, супер-мега-бриллиант, приходи обязательно. Ты просто должен там Почему я должен? По-моему я должен, так, к примеру? Или, допустим, здравствуйте. У меня к вам очень интересное предложение. Сверхприбыльный бизнес без вложений. Ну и так далее. То есть я не знаю, как сразу. как можно да, на это реагировать, кроме как отправлять по определенному адресу. Да? То есть это та же самая продажа. Искренне надеюсь на то, что кто-то кто клюнет. Но проблема заключается в том, что количество тех, кто клюет, оно с каждым годом все меньше, и меньше, и меньше, и меньше и меньше доходит там уже до десятых долей процентов. А за это все люди расплачиваются баном там, и прочими неприятностями. Да? Теперь каков, каков реферальный подход в онлайн? Точно такого. Абсолютно тот же подход. Ничего не нужно менять. Абсолютно ничего не нужно доделывать, допиливать. И ровно то же самое. Вы просто знакомитесь с интересными вам людьми. Просто общаетесь. Правда, там цикл общения, конечно, дольше, потому что очень люди, люди легко переключаются в сетях, тогда там, там. Если в живом общении все быстро, сжато, то там, конечно, дольше. И, между прочим, ставку я бы советовал делать именно на работу на земле президент что, во-первых, она закаляет, позволяет быстро получить обратную связь, работает инструмент, не работает, а онлайн – это дополнение, скорее, потому что люди слишком быстро меняют интересы в онлайне, слишком быстро устают общаться. Ну, что, там, о, на ютубике что-то новенькое, хоп, все, ему уже наш дело вообще не интересно, правильно? И поэтому там не нужно делать какие-то серьезные ставки, забрасывать работу на земле. А логика та же самая, то же самое. Мы смотрим профиль человека, там немножко другой подход, да, то, что здесь мы общаемся, выясняем, мы там и смотрим профиль. Выясняем вообще в принципе, чем этот человек живет, и начинаем ту же самую беседу. Закидываем триггер по целевой проблеме, дальше логика то же самое. Но, должен опять же сказать, здесь все намного дольше в онлайне. Потому что человек может неделями не появляться, правильно? Поэтому делать ставки на онлайн я бы не советовал. Лидогенерация, да, лидогенерация, да, но там а, мы опять же на группах разбираем, как делать воронки именно лидогенерирующие, это обязательно. Собрать людей некой цепляющей информацией, ну только качественной, да? а не там миллион за полмесяца, то есть не такие у тебя. А, люди приходят, слушают, задают вопросы, идет некая активность ответная, тогда это работает. Все остальные случаи каких-то автоворонок абсолютно бесполезно. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. С у меня вопрос. Mm -hmm. По большому счету, вот если теперь взять, mm -hmm. с чего мы начали? Mm -hmm. а, большинство людей не умеют, не любят продавать. Но тем не менее. В сетевом маркетинге доминируется за неимением других пока, да? инструменты именно продающие. С этим мы согласились. Соответственно, требуется пересмотр некий. Сравнив продажи и реферальную модель, мы пришли к тому, что логика должна выстраиваться именно такой. Да? У меня вопрос. Теперь давайте посмотрим еще раз. Глубже. Вот есть вы? Есть ваша первая линия. Три, четыре, пять человек, 6, не Люди, на которых вы хотите делать ставку, грубо говоря. Поставьте себя теперь на моё место. И попытайтесь представить, как вы доносите до них этот подход. Вы смогли бы донести его без потери смысла? Я имею в виду, вы могли бы объяснить ту же самую логику, а пробировав на себе? А, нет. Ну, если я пробежал? ну, естественно, да. только сначала проработав на себе. Да? Сможем да. сказать, что и да. Вот еще очень важный принцип, который, я считаю, должен быть вообще у всех тренеров, то, что все технологии должны быть воспроизводимыми студентами глубину. То есть технология, которую опять же нельзя воспроизвести, она ничего не стоит на самом деле. То есть на этого тренера можно бесконечно людей приводить, они будут эмоционально зажигаться, а потом будут терять нити, да? Поэтому вот воспроизводимость — это еще очень важный момент, воспроизводимость технологии, на которой я делаю ставку особенно, потому что какая у меня стратегия работает? Я обучаю группе людей. И даю им четкий план действий, персональный каждому. А, какую работу он должен провести для того, чтобы выйти на свой результат? Он проводит работу. Соответственно, а, здесь мы говорили сейчас о продвижении продукта. Сегодня мы посвятили время продуктов. Но, безусловно, есть. И я всегда говорил, что продавать бизнес это очень рискованная стратегия mm -hmm. на самом деле. Потому что. Это как э, кафе продает не кофе, да, а зарплаты своих баров Ну что это? Приходи заработай здесь миллион. Вопрос на чем? И как, правильно? А не в том, что миллион. А, поэтому просто предлагать плов бизнес сразу. На деньги, как это любят Я приглашаю на деньги, слышали, да? Вот на деньги это чревато тем, что люди приходят на деньги, а потом спрашивают, а где мои деньги, да? На деньги привел. То есть они не были готовы быть бизнес-партнерами. Поэтому стратегия выстраивается в идеале через продукт. Но, безусловно, есть способы, и мы их обязательно разбираем. Как людей цеплять заинтересованных сразу на партнерство? Это можно сделать, но опять же без насилия. Люди должны сами заинтересоваться. Как это сделать, Это используется та же самая модель операция. Люди сами начинают задавать вопросы, а как это работает? Мы не, не закидываем предложениями о миллионах, которые мы встретили. И вот если человек интересуется, вот тогда мы уже определяем, готов он к этому или не готов. Чтобы а, это не был партнер, с которым потом надо будет ходить и каждый раз его спасать от какого-то удручающего состояния. Правильно? Зачем вам психологическая коррекция? Ну да, это такой, пускай будет партнер не партнером, а клиентом. Ну да, поэтому партнер это человек, который должен работать. Вместе с нами. Они постоянно нудить и говорить нам, что ничего не получается. Так вот, партнеры – это люди, которые вот здесь вот возникают, но есть возможности и способы, да, что они уже появляются где-то на этом уровне. Но опять же, мы их обучаем. Так вот, стратегия заключается в том, что вы, получив технологии, сможете самостоятельно обучить свою первую линию всему этому, и потом она начнет это самое воспроизводить на свою первую линию, вашу вторую. Я уже не нужен. Вопрос заключается в том, что на третьей вашей линии, да, то есть, вернее, на второй вашей линии, на второй, на третьей, уже могут появиться нюансы, которые, которые требуют освежения памяти. Вот тогда мы, может быть, встретимся, если вам это будет нужно. Что я сейчас хочу сказать? В том, что технологии, на которые я трачу время, и свое, и клиентов, коллег, строятся на том, что они не искажаются при прохождении глубины, они только дополняются вашим опытом. Вот это самое важное. Если некая технология настолько уникальна, что ваш опыт заканчивается на первой линии, а дальше он не проходит, значит она слабая. Я этим не занимаюсь. Поэтому, раз Но вы это... это... Ну, Партнер ну, э, заходит в бизнес на эффекте по сути, правильно? Ну да. То есть я, смотрите, я не обучаю, еще раз, я не обучаю продавать со сцены вообще. Это, это я же говорю, доступна единица. Я обучаю, чтобы каждый из вас и каждый из вашей первых и второй линии мог делать это то же самое, без потери качества, без потери результата, то же, что делаете вы. Вам же это надо? по большому счету, так А да? не чтобы у вас какие-то единицы выстреливали и давали вам доходы, а остальные давали только головную боль. Нам же требуются инструменты, которые могут сделать 95%, так? Вот, собственно говоря, этим я и занимаюсь.